Дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас будут э, небольшие новости и обновления по проекту Bitcoin Rodium. Я вам ранее уже не раз рассказывал об этом проекте, для тех, кто не в курсе. А, также у нас проходили конкурсы. Конкурсы у нас были довольно-таки большие, с хорошим призовым фондом. Поэтому, смотрите, сейчас как можно на данном этапе развития данного проекта, нам можно поднять бабла и как можно нам заработать в общем об этом мы поговорим чуть позже сейчас вам покажу что изменилось в кошельке то есть изменились кошельки кошелек обновился зарегистрировались да, и зашли тут у нас как бы ничего особенного нового нет но интерфейс стал немного попроще поудобнее то есть сразу там типа отправлять потом резервировать платеж адреса можно добавлять сюда в общем в принципе, немного получше, попроще стало, чем до этого был кошелек. Раньше он немного был замудреннее. Конечно, это не глобальное обновление, но тем не менее. Ладно, что у нас дальше? Дальше у нас идет... Это можно немного монеток себе подкинуть на аирдропе. Скажем так, я его называю аирдропом. Потому что в них, как видите, да, есть баланс определенный. И можно немного халявных получить монеток. То есть, писали свой кошелек сюда. Писали кошелек, я не робот. И получили монеты. Мелочь, а приятно, в принципе, когда падает на баланс. И смотря какая цена, опять же, монеты. В общем, смотрите. Перешли мы на P2P B2B. и B2B. Здесь у нас торги поактивнее, чем на System Coin идут. И цена у нас сейчас более-менее а, адекватная. Потому что, как вы помните, монета стоила почти а, после точки 0.1 было у нас, 0.07, 0.09. То есть цена, грубо говоря, была очень высокая за одну монету. И сейчас произошел небольшой откат и опять начинает она расти. Сейчас вам скажу, скоро будет панк данной монеты. Поэтому можно помимо майнинга прикупить этих монет и в принципе на этом сделать неплохие иксы, я думаю минимум где-то до 0.05 она поднимется в ближайшее время и можно будет в принципе поторговать а, что еще также возможно у нас будет еще конкурс разыграем еще немного монет также конкурс будет от меня еще разыграю баблишко в общем скоро будут конкурсы, так что будет намного все веселее. А, посмотрите еще, да, как арбитраж. Можно, получается, купить монету там. Здесь, конечно, с ордерами сейчас немного проблем идет. Но, тем не менее, можно попробовать купить там, продать здесь, либо же наоборот. Потому что, видите, какая разница здесь, да, у нас по курсу идет. И насколько разница у нас уже здесь получается. Конечно, торги не настолько большие, как хотелось бы, но, тем не менее денег неплохих можно поднять ладно ребята что вы думаете по данному проекту напишите в комментариях сколько вы думаете насколько взлетит цена насколько можно будет на этом заработать мое мнение что минимум 2-2 с половиной раза можно будет поднять от своего депозита поэтому лучше на p2p b2b сидеть Систем coin конечно слабоват но эта платформа намного лучше, намного удобнее. Ну, а на этом у меня все. Подписывайся, ставь лайк. Там. В общем, на этом все. Покеда.